Сегодня начинаем такую пресс-конференцию о том, что мы э, хотим при, всему миру предъявить э, работу, которая была сделана нашими активистами, нашими людьми, героями, которые, взяв идею, поехали на фронт и на протяжении всей фронта снимали в самых горячих точках обращение военных к ветеранам, к тем, кто сейчас находится здесь, в ТРУ. Будем их называть вещества да? Харьковский бизнес-инфоцентр изначально решил поздравить ветеранов. Была идея, мы провели большое совещание, высказывались в различные мысли, Вот Принял был во концепция, а потом пришла еще одна идея. Давайте мы не просто поздравим сами, а еще и сделаем так, чтобы военные имели возможность поздравить ветеранов и тех дедов, которые воевали во времена Второй мировой войны. И эта идея была воплощена. Натальи, Дмитрия, еще ребята, которые сопровождали. Вот работу мы сегодня представим. Ну и, естественно, комментарии от них, Дмитрий, да, начните, как это все происходило. Ну, Наталья автор идеи, поэтому давайте она начнет. Автор как раз, она как раз, ну, да, воплощала во эту видео. Автор идеи, поздравления от именно над военным ветераном как раз Глеб. Дальше мы уже развили это. В то, что мы и сами должны видимо рассказать о том, что мы, мы этих людей хотим поздравить, но дело даже не в поздравлении, а в объяснении и попытка дать понять, что мы все прекрасно понимаем, что цена от победы была очень тяжелая. И, возможно, как раз неосознанность этой цены не.. не Невозможность за этот период ее осознать, ни серьезный, наверное, не с нашей точки зрения неправильный подход к прорабатыванию последствий этой победы, как раз и привел к тому, что происходит сейчас. И победу, победа наша, вообще эта война Великой Отечественной не прожита, так как должна была быть. Не прожита ее последствия, не, она не пройдена еще. И в физическом смысле до сих пор взрывается что-то там... Леса подрывается, до сих пор люди страдают от старых мин, и до сих пор ну, все, все, что происходит сейчас, и это мое личное мнение, абсолютное последствие отношения к, к войне, вот того отношения в советский период, которое существовало, отсутствие личных историй, отсутствие откровенных разговоров на эту тему, закрытые архивы и так далее и тому подобное. Не вынесенные уроки, не сделанные. Вот мы таким образом попытались призвать всех узнать, как звали дедушку, как, где он был, где воевал, если воевал, что делала семья во время войны. Ну, своим личным рассказом призвали это сделать. Это, это мы, я сейчас рассказываю, а у нас получилось несколько таких форм. Одна форма – это обращение именно от участников проекта «Накипела», Это обращение, посвящено 70-летию окончания войны. И отдельная форма – это наш разговор с солдатами. Мы задумали такой большой проект, поскольку регулярно бываем в АТО, регулярно общаемся с этими людьми. Каждый раз удивляемся их абсолютной самостоятельности во мнениях и независимости во взглядах, я ни разу не встретила солдата, задавая ему вопрос, который побежит спрашивать у начальника, можно ли ему отвечать. Это то, что ну, вот меня удивляло изначально, а сейчас я уже к этому привыкла. Эти люди абсолютно самостоятельные личности. Те, которые сделали свой выбор и пошли защищать свою родину. Как не пафосно это звучит. И в итоге у нас получилось вот такие да, два довольно объемных а, видео сюжета о нашем безумном путешествии, поскольку мы все-таки прекрасно понимаем, что идея пришла достаточно поздно, и делать ее надо было обязательно до 9 мая, пришлось ужимать массу вообще передвижений своих, ну, то есть у нас не было... Возможности не на слишком хороший постпродакшен. Я сейчас не оправдуюсь Я сейчас объясню форуму абсолютно документального продукта. То есть мы... Ну, это физически не могло выглядеть отполированно. Да и, наверное, не нужно. Потому что тут все честно, искренне, нет постановок, отвечают на вопросы так, как считают нужным, и под обстрелом, и в какой-то там спокойной обстановке более-менее. Хотя... Практически ни в одном месте она не была достаточно спокойной. Вот, ездили мы вместе с Дмитрием Бухтовым и общались с солдатами вместе. Да, так вот я начала говорить о проекте, проект, который называется Солдаты необъявленной войны. А, мы хотим рассказать не об армии, в целом, народе и так далее, о каких-то абстрактных понятиях, а о конкретных людях, которые там. Э живут практически уже, можно сказать. То есть это их жизнь, это их мысли, это их чувства, это их ностальгия какая-то, это их скука, какие-то их праздники. Может быть, таким образом мы из этой войны вынесем правильные какие-то уроки выводы сделаем правильно. Можно я передам слово? Ну, я хотел бы, во-первых, поблагодарить всех, кто сегодня пришел сюда к нам, потому что сегодня множество всяких мероприятий, возложений цветов, поздравлений ветеранов и так далее. Я для себя убедился вот во время этой поездки в том, что мы абсолютно изменились как страна и абсолютно изменились как каждый персонально, так и все вместе, как некое общество, которое переживая настоящую войну, как бы ее ни называли сейчас, полностью переосмысливает какие-то недовыученные уроки, о чем я даже сказала уже. Причем это происходит как осознанно, там, и вы увидите это, люди, умеющие анализировать, любящие это делать, обладающие опытом жизненным соответствующим, и совершенно простые ребята, которые никогда в жизни вообще не задумывались раньше о том, что такое вообще война и вообще на самом деле не особо задумывались ни над какими уроками истории. А сейчас все, что происходит, приводит к такому, как бы единению искренному, да, потому что мы привыкли воспринимать войну как некий набор штампов. Это Герои с мужественными лицами, и это правда, герои действительно мужественные лица. И присутствие лица там тоже есть? Да, и есть там совершенно разные люди, а есть люди и не с мужественными лицами. И есть страх, и есть боль, и есть тоска, и есть желание поскорее все закончить, и есть готовность наверное, умереть, хотя огромное нежелание это делать свойственного, свойственное любому человеку. Да, мы привыкли к тому, что там уверенно бросающиеся над собой герои э, Великой Отечественной это были какие-то сверхчеловеки такие. Так вот, сверхчеловеков никаких вроде и нет, но э, стержень, который, вну... ну, вот стержень, выводимые который выводимые. внутри каждого из наших героев, он действительно настолько мощный, что несмотря на то, что нам не удалось, конечно же, пообщаться даже с теми, с кем мы планировали, потому что есть здесь герои, которых мы знаем давно, есть герои, которых мы знаем недавно, и есть множество героев, которых мы видели, и они у нас первый раз в жизни. И я убедился в том, что мы действительно становимся свободной страной, потому что такое, такое уникальное сочетание мужества, способности и желания узнавать, размышлять, анализировать, размышлять в камеру. Здесь есть разные герои с разными мыслями. Кто-то готовился, и вы это увидите. Кто-то вообще не готовился и сомневался до последнего принимать ли участие в этом проекте или нет. Здесь живые размышления живых, умных, внутренние очень интеллигентных в таком настоящем понимании этого слова, независимым от уровня образования, знаний и еще каких-то навыков людей. Мы поговорили, наверное, с как минимум с четырьмя десятками бойцов, участвующих в АТО, то есть это больше, чем извод. Здесь, здесь вы увидите 18 героев. Да, я хотела вот еще добавить а, по поводу их реакции на вопросы по Великой Отечественной служили ли дедушки, бабушки. Во-первых, всем есть что сказать, всем абсолютно есть что сказать а, по отношению к Великой Отечественной войне, ко Второй мировой войне. То есть вот это, это действительно та тема, из которой мы все выросли. И у, практически у всех есть родственники, которые воевали, практически все знают их, знают имена, знают, что с ними произошло. И самый, наверное, потрясающий момент, который, к сожалению, мы не смогли зафиксировать, потому что ну, парень не отказался сниматься, у него жена не, жена знает. не в курсе, где, где он, он, и он не хочет, простите, палиться. Ну, и поскольку это было в Широкино, и там сейчас очень нехорошая ситуация, он просто попросил его не снимать. Но как только мы просто вот только подъехали, там нас ребята встретили, и э, мы там только начинаем рассказывать, чего мы хотим, где дедушка, он достает бумажник, открывает и открывает старую фотографию, черно-белую, такого и говорит, вот мой дедушка. А, ну, наверное, такая режиссерская удача – дело настолько редкое. <laughs> ну, не смогли мы ему говорить об этом и на камеру. Даже а, Балаклавин сказал, она, она все равно узнает, я говорить об этом не буду. Вот. Поэтому э, приехали мы, конечно, в таком водушеблении сумасшедшем. Все плохо с одной стороны и все потрясающе с другой. То есть вот как соединять эти две штуки? Я очень, я не то чтобы надеюсь, а уверена, что именно эти люди будут дальше строить нашу страну. Ну и опять же это мое мнение. Вот Наталья как профессионал с многолетним реальным опытом документального кино и журналистской работы и режиссерской работы. Она не знаю, разделит мое мнение или нет, хотя мы это так краем обсуждали. Но на самом деле в этом проекте есть вот это вот живое, такое неподготовленное и абсолютно документальное начало, мне кажется, именно потому, что у нас было всего два дня чтобы все это снять, и одна ночь, и одна ночь для того, чтобы все это смонтировать. Вот. Мы, если надоест, можно уходить, мы покажем сначала, наверное, промо, да, так называемый, ну, то есть анонсирующий ролик, потому что он самооценен, ну, так сказать, я... может, покажет, потом... Давайте в конце покажем, вот да. анонсирующий, анонсирующий ролик, он самый короткий, он всего половиной минуты, если можно свет выключается. Я вот <свят> так <свят> выключается. <свят> <свят> Все выключается, только Как-то мне не хочется. Свою страну мы построим анатолий сами, Без помощи России и тому подобное. Я как бы говорю, это, что Слава Украине, говорю, Слава. Я больше хочу раздать слово Богу, Который помогает нам. И мы с ним победим. Слава Иисусу Христу. У меня, во всяком случае, отец воспитал так, что если дал слово, то его надо держать. Если ты разбрасываешься словами, то и не мужчина, и все. Два вашего подвала я пекла сейчас на скиллому клинике. Спустя 70 лет я стал таким же военным врачом, военным хирургом, членом тактичной группой. Честно говоря, не зря эта история повторяется, это спираль. Я был минимальным воином, да, я то в воевал. Они дали свободу нам И я хочу это знание свободы пронести дальше чтобы эту, эту свободу от меня перенял мой сын и мои внуки. того, что тут георгийвлянточку это привязывает, как бы, скажем, сепаратисты, они ее испортили. Все ветераны, которые воевали в Литве, течь свою, они достойны уважения, и низким поклонам. Помимо киркистю, не сельки якисю, а в прошлую черную киркистю, киркистю великой крови. И с одним дедушкой и со вторым успел пообщаться, даже с прадедушкой, который участвовал в японско-русской войне, поэтому мне стыдиться нечего. ты все молодцы. Мы даже пометаем, этих самое немало. Каждый потом будет своим детям что-то рассказывать и внукам. Ну это анонс. Теперь у нас есть еще Я два знаю, как сейчас как-то пока Наташа делает То есть у нас есть два э, сюжета они э, как бы, объединены вот всеми этими героями которые были в этом э, анонсе То есть у нас героев 18. 18 8 в первом 10 во втором так вот получилось на самом деле мы э, действительно серьезно эволюционировали в плане результатов этой работы даже в плане может быть постановки задач и при интервьюировании и при монтаже и мы четко понимали что на самом деле мы затронули по большому счету самую наверное сложную тему то есть мы не просто попросили их поздравить кого-то там да, потому что это на самом деле и есть то к сожалению во что даже сегодня и завтра уже начинает превращаться день памяти Сегодня, в День памяти, власти одни приходят с маками, до конца не зная даже историю этого символа, а власти другие рекомендуют чиновникам разных сфер сделать все для того, чтобы как можно меньше их подчиненных пришло с этими маками или ходило по улицам города. То есть мы все равно в конфликте. И на самом деле я глубоко убежден в том, что там, где нет памяти, а есть иллюзия памяти, и там, где нет прощения, а есть, так сказать, иллюзия патриотизма, там война никогда не закончится. И я глубоко убежден в том, что та война, которую мы сейчас переживаем, является следствием того, что мы так и не смогли победить каждый внутри себя еще в той войне, о которой мы даже часто ничего не знаем. Вот, Ну, я могу еще поговорить. Могу, что... <смех> <смех> вот. Еще была интересная очень интересная ситуация, вот, связанная с, вот, с ребятами и кризисами по центру. Было очень здорово видеть, как практически все, ну, вот мне так, ну, может быть, удача была. То я, был, я был свидетелем того, как каждый из нас брал трубку телефона и сводил своим родителям и спрашивал, так рассказывай мне про дедушку, так, что он делал, так, ага, так где воевал, во а что, а что он делал, что, а куда ходил, то есть все мы выяснили историю, опять ее покрутили, в голове своей, правильно проанализировали. Самое интересное, что были истории тут, и истории были неоднозначны. и некоторые решили, что нет, вот тут я эту часть, наверное, там, говорить не буду, а вот эту скажу обязательно, то есть вот, вот, тоже такая штука. Очень и интересно. это, это тоже очень, очень важно, когда люди звонят своим родителям и спрашивают, что же было. То есть мы все начали выяснять историю по-настоящему. Вот один боец, который мы здесь писали, он тоже вот по этому поводу. Так, понял, что мне надо задавать вопрос маме, пошел разговаривать, Мама, видимо, ему что-то рассказывал. Он так расчувствовался, что ему надо два полчаса просто прийти в себя. То есть ну, он как-то не собрался. Я Алексей помню. Дед Украинец Горбач Николай Кириллович был военным врачом, полковником медицинской службы. Война началась для него в 1939, когда советские войска вошли в Польшу. В 1941-му вместе с остатками своей танковой бригады выходил из окружения. Потом руководил медико-эвакуационными службами на Кавказе и на Урале. Умер вскоре после войны. Бабушка рассказывала, что был он человеком волевым и классным профессионалом. Я часто думаю о том, что его опыт становления госпитальной службы здорово помог бы нам и сейчас. Украинский народ не только победил фашизм вместе со своими братьями по оружию, но и боролся против советского тоталитаризма. В этой войне нам еще предстоит победить. Для этого нужно победить, как мне кажется, ненависть внутри себя. Там, где нет памяти и нет прощения, там всегда будет война. Победить значит вспомнить или узнать настоящую историю своей семьи и всех простить. Слава Украине! Героям слава! Мои все три дедушки, они пришли в Великую Отечественную войну. Они из семьи репрессированных украинцев. К сожалению, только одного я застала в живых и не на он рассказывал, как тогда было. Максим Иванович Инищук прошел всю эту войну от начала до конца. Вместе с грузинами оборонял Кавказ, освобождал Луганск и Донецк, помогал освобождать Варшаву и дошел до Берлина. И он не застал то время, когда Луганский Донец снова оккупирован. Мое пожелание сегодня оставшимся в, в живых ветеранам увидеть освобожденный Луганский Донец снова. Слава Украине! Героям слава. Мой дедушка Сычков Ивановича Русте не был на фронте. Он не был пропущен комиссии медицинской из-за больших проблем со здоровьем. И всю войну очень военную технику. Моя бабушка была эвакуирована из Твери и э, во время войны возглавила роту охраны на одном из э, военных предприятий. А бабушка маленькая, метр шлят большим пистолетом охраняла целое предприятие. Э, после войны э, бабушка с дедушкой познакомились уже в Харькове, и когда мы работали на заводе имени Малышева. Э, многие годы была на семье традиция собираться на 9 мая на даче, отмечать этот. Ну, отмечать День Победы. И тогда родители и бабушка, и дедушка поднимали тост за победу. Дедушки нет уже с 91 -го года, а, и он так и не увидел независимую Украину. Бабушка, здесь сейчас 90 и она всем сердцем болеет за нашу страну. И вот первый раз, когда мы с волонтерами попали в зону АТО, мы попали за стол с военными, и один из военных поднял тост, и он сказал за победу. У меня пробежали по коже. Почувствовал цену этих слов. Слава Украине. Героям слава. Мой дедушка Алексей Михайлович Лютенко, урожанец Полтавской области, украинец. Его, как и многих других подростков, немцы пытались угнать в концлаге. Чудом дедушке удалось бежать. В 1943 году был мобилизирован, служил артиллеристом научиком на Ленинградском фронте. Получил два ранения. Дважды отказался от госпитализации. Дошел до Кенигсберга. После окончания войны еще три года служил. Дорогие ветераны, я хочу, чтобы война больше не принесла вам ни капли, горя. Слава Украине! Героям слава! Мой дед Никипила Александр русский, водитель Катюши, тоже герой. Он тоже воевал за родную землю. Он освобождал Киев. Он воевал по Сталинграду. Из его рассказов немногочисленных. Он не любил об этом говорить, но иногда удавалось его раскрутить на этот рассказ. Я знаю, как это было тяжело и сложно. И мы категорически обязаны не допустить повторения. Слава Украине. Героям слава. В этой войне принимали участие оба моих деда. Гербаченко Степан Никефорович призван в Борзне Черниговской области в 1943 году. Украинец. На переправе через Нарву был тяжело ранен Брюшную Полость. Чудом остался жив. Вернулся с войны с орденом победы и медалью за взятие Ленинграда. Еще лет 20 после войны у него из брюшной полости выходили осколки, они так и остались нашей семейной религией. Курдюков Василий Федорович призван в Мариуполе тоже в 43 русский. Принимал участие в битве в Лотан за освобождение Мелитополя. Был ранен под Кенисбергом и умер в больнице 18 февраля 45 -го года. Не так давно мы нашли место его захоронения. Это город Лаздинин на Некраснознаминской Ленинградской области. Его имя выбито на эпитафе братской могилы. Когда он уходил на войну, моему папе было два с половиной. К сожалению, он так и не успел попасть на его могилу. Но любовь к отцу он пронес через всю жизнь. Мы очень хорошо знаем цену этой победы. Сегодня мы очень хорошо знаем цену нашей свободы. Слава Украине! Героям слава! Мой дед Василий Ионович Лясковский, наполовину поляка, наполовину украинец, не воевал на фронте, а работал в тылу. От Турбинного завода, Харьковского турбинного завода, он был откомандирован на Владивосток, где чинил подводные лодки и военные корабли. Когда Харьков был освобожден, они вместе с бригадой вернулись в город и отремонтировали теплоэлектростанцию на Исхаре. Свет и электричество пошли в город. Он был тем самым волонтером, который сейчас спасает страну и спасает наш армию. Дорогие ветераны, только сейчас мы понимаем, что каждый день и каждый час на той страшной войне вы воевали за нашу свободу. Спасибо вам за этот дар, который вы нам дали. И уверяю вас, мы только учимся быть свободными. Мы обязательно научимся. Слава Украине. Всегда будем помнить, все-таки наши деды, мой дедушка непосредственно воевал в этой войне. Я думаю, он лепту свою внес в победу над, над фашизмом. Выходит, что воюют против нас. Меня называть фашистом как-то смешно, я не против никого, ни на кого не нападаю, ни на кого. Да нет, я стою на своей земле, так как стояли наши деды, защищали свою землю. Я, например, общался с ветеранами, которые воевали против фашизма, я имею в виду, Армия УПА, которые воевали на стороне Степана Пантера, так называемый. И даже флаг, который сейчас у правого сектора, красно-черный, это не есть. Флаг правого сектора, это есть. Национальный вызов миру И насколько мне, со сосло ветеранов, которые там воевали, я их полностью поддерживаю. Они боролись не за там, Россию, не за фашизм. Они боролись за свободную страну. Они хотели свою землю иметь и жить на ней так, как хотят они чьим-то Потому и получается, что мы опять, история повторяется опять же швоё, за свою независимость, за свою же землю, чтобы нам не указывают как жить. Просто историю не нужно переписывать, ее нужно учить, и учить с разных сторон, делать определенные выводы. Если этого человек не делает, ну просто на такому человеку. Еще раз всех поздравляю с праздником. Вы, дорогие ветераны, остались в наших сердцах навсегда. Мы помним выводы из этого все делаем. Я думаю, делаю выводы правильные. Эта история и время всех рассудит. Но я считаю, что наша позиция сейчас правильная. И слава Украине! Будем стоять до конца. Поздравляю ветеранов с их праздником. как невильники. Кожне свято в школе відбувалося с ветеранами, которых запрошили, даровали им квіти, слушали их рассказы. И тогда не мислимо було было иначе. Теперь, конечно, мы знаем больше правди про Торино. Потому что, на жаль, это однозначно однозначно трактувалося. Теперь очень много питаний, мы не понимаем, что победа далась большой ковью нашего народа. Все не классические в войне это будет победа духа. Не с злой, победа духа. Вой и свет должны победить темное царство. Ну, меня дедушка, не помню, что то, что бабушка говорила, такое, май наконец. Я особо не мне кал, на меня писалось, они в армии, Ну, не Война нет, нет, конечно. Никто не думал. Я был не военный воин, знаете, как говорят, спустя три воевал. Да, у меня бабушка умерла 101 год, она мне рассказывала, там там туда немцы, там такой. Она думала, мне не интересно, я сам живу". не служил, не воин, не был воевал. пришлось. Я сейчас, я что я буду заезжать. Так, такая, что вот я зашел. фашизма, тех ветеранов, которые еще остались в живых, которые хранят память той войны, которые переживают э, в своих сердцах э, историю нынешней войны. Мне хотелось бы пожелать им огромного, не знаю, безмерного человеческого счастья. Мне хотелось бы им пожелать только светлых воспоминаний и, наверное, самой э, приятной, востребованной и нужной пенсионной старости в нашей, наверное уже свободной стране. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон. Мне уже взрослому человеку неоднократно задают вопрос, что я делаю на этой войне. И почему я нахожусь на этой войне. Я скажу так, что э, 70 лет назад мой дед, россиянин, точнее, прошу прощения, русский, от рождения воевал здесь на Украине. Здесь получил ранение. Здесь после ранения остался и на Донбассе поздравлял одно из крупных предприятий. И поэтому я нахожусь здесь и воюю за его память, за его светлую память, за то, что они дали свободу нам. И я хочу это знамя свободы пронести дальше, чтобы эту, эту свободу от меня перенял мой сын и мои внуки. Поэтому я нахожусь здесь и буду здесь стоять до конца. Слава Украине! Я к этому празднику привык с детства. Отец у меня был Иван, второй белорусский, был тяжелый родин, под Этот праздник, как говорится, я на глазах. И вообще, я вам хочу сказать одну вещь. Он защищал, в принципе, напали на его родину, когда был СССР. Он ее защищал. Сейчас теперь моя родина, Украина. Ну, СССР но так получилось. Почему? Потому что у меня трое детей, трое внуков. Это будущее наше. И потом, они же напали на нас, в общем-то, получается. Что тогда фашисты напали. Сейчас воинствующие, как их назвать, не знаю, но вы там и и придумываете сами, народ знает. И без этого. Ну, так что, я к празднику отношусь со всей... Э, мне он нравится. Я его приветствую. Хотел бы, конечно, пользуясь случаем, передать всем нашим гражданам. Надо помнить свою историю. Надо помнить, что когда-то когда у нас были такие скрутные времена. И надо объединяться, когда у нас такое же настает сейчас. Объединяться, защищать свою Родину, ребята. Мне от 59 лет, как говорится, я столик, но я иду защищать. И вам тоже надо как-то думать об этом. Что бы еще хотелось? Поздравить всех с этим праздником, стариков особенностей. Что им там осталось? Тех ветеранов, которые, которые воевали. Мы віддаємо свою честь, мы віддаємо свою шану этим людям. Проходячи у Львові попевнення Шевченка, мы дуже багато бачимо ветеранов УПА. И на 9 травня мы дуже багато бачимо ветеранов Великої Вітчизняної війни. Але справа в тому, що і ті, і ті, які живуть на цій землі, це українці, розумієте. І ти боролися за вільну Україну, і ті боролися за війну Україну від фашизму. Те, что остались на сегодняшний день, составили за непоправимые, потому что э, самая самая страшная, разумеется, эта ситуация, те, что э, воюют славяне, украинцы э, и белорусы едут и, ага. и и россияне воюют, а мы рядом нас ними все это страдает, а чего мы дышим? Сидеть. Мне в это время в прошлом году еще кто-то сказал, там, где, что я был на фронте, я уже не жизнь потерял, во-первых, не за кого-то они отстаивали свои интересы, они защищали свою землю, как бы там ни было, откуда бы у меня это самое, точно так же я в Писаковской области, но я здесь, потому что это моя земля, это Украина, то есть страна, где я родилась, где я живу, я хочу, чтобы жили мои дети, чтобы она оставалась такой, как должна быть, вот, то есть, а то, что День памяти должен быть, это обязательно. Я не берусь судить там вот эти прошлые войны, да, для меня вот даже, Выход Силовальска, мы тоже отмечаем, мы скорбим, потому что это воспоминание очень тяжелое. У нас была годовщина Донбасса, это тоже было, как бы, оно вроде и праздник, год, вот день рождения, да, но очень все было, Вы вспоминаешь ребят, которые погибли, и это, скажу, совсем невесело. Вот, для меня лично. В основном, не сильно хочется вспоминать это все. Вот, вот не рвется его сегодня, а! в японско-русской войне, поэтому мне стыдиться нечего. Где все молодцы. Очень обидно, что из Великой Отечественной войны много заявлений, особенно с российского телевидения, от российских наших братьев, говорится о том, что как бы, Россия сама бы могла выиграть эту войну и сама бы могла сделать победу. Я считаю, это не так. Давайте, наверное, оставим память такой, как она есть, светлой, хорошей будем этим С самого детства, наверное, самый большой праздник для меня это не день рождения, Новый год, а почему-то 9 мая. Не знаю, такой какой-то день сообразный был всегда. Воевал у меня дед, он рано умер, причем он так вот как-то сложилось в жизни, что он воевал военным медиканом, военным хирургом. В принципе, и спустя 70 лет я стал таким же военным врачом, военным хирургом, начмедом, тактичной группы. Честно говоря, как бы... Не зря это что история повторяется, эта спираль. Ну, мне сложно представить, было еще год назад. Я год назад 9 мая был во Львове. Вот, и мне было сложно подумать, что я в следующий 9 мая, если мне повезет, потому что у меня с 14 августа отпуска не было. Может быть, команда у нас пару дней. Я вообще хочу поехать 9 мая в своем городе Днепропетровск. Потому что каждый год я хожу на парад уже, наверное, на протяжении лет, наверное, 20 как себя более-менее чувствую нормальным человеком. Вот. И хочу туда пойти. Не знаю, в качестве кого туда пойду. Идти как ветеран, ну, я не знаю, это не наша война, это идти как... Мне сложно это, на самом деле, понять. В этом они не будут ни проиграть, нас, ни про наверное, я так думаю. Вот. Но мудрее. Тех, кого война это как-то задела, как-то не прочувствовали, это то ли это люди, которые тут находились, то ли люди, которые тут воевали, то ли люди, которые помогали всему этому, которое прочувствовали, я думаю, что они уже другие, однозначно. другие. Вот это, это даже не обсуждается. А вот в том-то себе и проблема, что однозначно другие люди через какое-то время вернутся в нормальную жизнь. И это будут два абсолютно разных общества. Одно общество, которое с э, вопросом спрашивает, а что ты там делал? Ты что, идиот, понимаете? Ну как можно вот, спрашивать нормального человека? Как будто это... Мне ну, непонятно. Вот я в этом разница, что между Великой Отечественной войной сейчас, что Раньше, наоборот, спрашивали, почему ты не пошел на войну, это было постыдно. А сейчас, наоборот, ты пошел на войну. Ты еще как пошел на войну? Тебя призвали там, или добровольность, неважно. То вот. есть ты, ты что, идиот? То есть можно так подумать, что те люди, которые погибли, те, которые люди туда ездят, те, которые люди помогают, которые рискуют каждый день своим жизнью, они идиоты. Ну, не знаю. Я, я такого не понимаю. Огромное спасибо, правда. То, что мы все живем, то, что мы сейчас существуем, Украина, как Украина, как народ, как свободная страна. Огромное спасибо. Лучше бы поменьше праздновали, но больше помогать таким людям, которые остались. У меня бродевушка по патоной линии. Это мои бабушки-отец. Его фамилия-грузин, он был партизаном. Был расстрелян. Ну еще какой-то бы, у нас в городе Коксморе есть такая да, скай. материнской линии, но, тем не менее, в своем родном огороде он расстрелял например, одну точку фашистов, уничтожил порядка четырех человек и потом ну, жили не в этом селе. Это достойно уважения. Все ветераны, которые воевали в Великой Отечественной ну, они достойно уважения низким поколом. Никогда нельзя это забывать. То, что некоторые пытаются переписать нашу историю, мотивировать тем, что мы не принимали участие в войне, ну я считаю, это на личной совести каждого, это люди, которые не знают своего прошлого они не своего будущего. А особенно если это произносит большие политики, это полное правильное нигилизма и э, обозначение того, что они просто не знают, э, что будет в дальнейшем. Они не видят ни своих перспектив, ни перспектив э, с контактах своего народа. Переписывать историю никому не дано, ни в коем случае. Для нас, для этого, это великая победа. Знаете, что символично, что многие наши позиции, вот именно на данный момент, мы находимся на многих позициях, которые в годы Великой Отечественной войны были позициями советских войск против фашизма. Мы находили беды в которых остатки советских солдат, мы их перезахоронили. Символичная история повторяется, прошло вроде, 70 лет, и вот она повторилась. Для меня победа этого этой войне да, – это единство армии народа. Армия, народ, волонтеры, которые представляют народ, добровольцы, которые находятся в нашей бригаде, они а слышали. 80% добровольцев. То есть победа в этой войне – это проявление духа патриотизма и единства нашего народа. И повторение победы в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная, должна быть тем уроком, который никогда не забывать. Просто некоторые это забыли, а сейчас, э, ну, вы все вместе, она своя. Это наша победа, и как Великой Отечественная победа в этой войне, она тоже будет наша. Слава, Украине! Всех, кто остался жив, поздравляю с праздником, с наступающим. Здесь, если выйдет народ... На праздник, пожалуйста, поздравим их. Такой же праздник, ихний, как и наш. Обои детки прошли войну, пришли домой. Один из Сталинграда. Лючей, мне кажется. Второй, точно не знаю, обои раненые, обои пришли. Война, которую прошли деды, которые защищали точно так же родину, как и мы. Ой, это тоже победа, я не знаю, наверное, чтобы каждый день домой, все вы побегу. Что не да. Кто же нас, кто победит? Вот, надеюсь, ну, что у нас. Что да. Свою страну мы построим, а на той же саммит. Без помощи России, тому подобное.